Как эта рубрика называется? Можете поставить мне дизлайк За данный ролик, потому что спойлерну Здесь будет открытие по факту одного кейса Но мне выпал реально дорогой скин и Я не могу просто это не выложить С тем учетом, что выпало это мне С 1000 рублей или же вообще без депозита Потому что все это я вывожу с рефералки Такое небольшое вступление, чтобы Много говна не лили, но ребят, поймите меня Правильно, выпал скин за 80к, я не могу Это не выложить. Также напоминаю, что Примерно через неделю будет прокачка Инвентаря подписчика среди тех, кто Купил инфтишки. Ссылки на инфтишки Актив будет в описании, поэтому успевай. Через 7 дней будет прокачка, пока там 2 или 1 человек купил. Короче, шансы там действительно большие. Попасть в прокачку я желаю приятного просмотра. Сильно не говните, но реально один кейс. Я не знал, что так выйдет. Приятного просмотра. Перед этим видео я хочу сказать важную информацию по поводу прокачки аккаунта подписчика, как и когда она будет проходить. Еще раз напомню, что спонсорку в России отключили, а я хотел делать прокачку и для спонсоров, и для абсолютно всех, но просто чередовать это раз через раз. И так как спонсорку отключили, а у нас появилась своя NFT коллекция, ближайшая прокачка, которая будет примерно через 13-14 дней, будет для тех людей, кто купил наши NFT. Пока здесь всего одна покупка, и вот эту NFT купили, кстати, которая у меня стояла на заставке в стиме, а значит будет один человек в прокачке, у него стопроцентный шанс попасть. Я думаю, к выходу этого ролика здесь будет, надеюсь, NFT 10, возможно, 15. И, конечно, шансов попасть в прокачку будет больше. Плюсом ко всему, вы не просто покупаете себе увеличенный, если можно, так сказать, шанс попасть в прокачку, вы еще и можете приумножить свои вложения. Каким образом это будет происходить? После каждой покупки с нашей страницы цена публикации следующей NFT увеличивается на 5%. То есть сейчас есть одна покупка, следующая NFT будет опубликована уже с другой ценой, но, соответственно, на 5% дешевле. Но для всех тех, кто покупает не собираются, могу вас порадовать После того, как я сделаю прокачку для тех, кто NFT купил Будет и прокачка для рандомных комментаторов Но там шансы будут уже как получится И да, ребят, все, кто NFT купит Напишите мне в ВК, пожалуйста Мы создаем отдельную беседу Поэтому все, кто купил, пишите в ВК Ссылочка будет в описании на ВК, на NFT коллекцию Кому интересно, смотрите А вам приятного просмотра Приветствую вас, дамы и господа. В общем, с кейса сахара мне выпало дропа на 10 тысяч рублей. Это все, кстати, с косаря. Косарь на балансе лежал, мне выпало... А что мне выпало? А, ну вот, засекреченного я немного окупился, и после этого бах. А, в общем, не отпускает меня идея открытия вот этого «мне повезет» кейса. Цена его сейчас полторы тысячи рублей. Дропа, соответственно, тоже тут больше напихали, и шансы, как мне кажется, тоже стали повыше на какой-то крутой дроп. Поэтому, ну, давай начнем с трех. Мне повезет кейс. Кейсов. Я надеюсь, что мне не просто повезло, все-таки админы забыли как эта рубрика называется. <свистит> забыли отключить подкрутку. <свистит> Я не, бля, мне кейс мне повезет, меня радует это четырехминутный ролик, две минуты из которого э рассказ про инфтишки наши. Бля, пацаны, это что за музыка? Вот это да, вот это да Просто понимаете, что рубрика прокачка аккаунта инвентаря подписчика приобретет новые цвета Потому что это будет происходить на изике, а подкрутка тут ну просто бешеная. И вот это вот могло сейчас реально улететь подписчику, но я, я рад. Я рад, что пока что мне улетает, это точнее, это улетает мне. Фух, а я не знаю, будет ли сейчас что-то падать. Ну, 79к, 4 минутный ролик. Я думаю, я уверен, что больше не выпадет ничего. Это, это open case одного кейса, блин. Ну слушай, э, если еще что-то упадет, я не, я не буду Эмку продавать, я ее заберу, блин. Это без депа абсолютно, чтобы вы понимали. Блять, ну двухминутный ролик, вы, вы же меня убьете. Ну, блять, это знаешь своеобразная реклама рубрики прокачка инвентаря подписчика. Я показываю вам, какая она будет. Кто полетит вам, подписчикам, ну в первую очередь, конечно, когда будет ближайшая прокачка, это, повторюсь, будет для тех, кто купил nft поэтому для тех, кто NFT-шки купил, <laughs> пока что. А потом уже, я думаю, также через 2-3 недельки сделаем для всех. Но, для начала, вот, ребят, кто купит, вот, вот, пожалуйста. <laughs> Бля, ну это жесткая тема, это, это прям, это, о, -о, -о как круто. Слушай, ну я не знаю, а вообще дальше есть смысл открывать? Блин, ну вот продать, эх, блядь, давай, короче, сейчас сделаем по-другому. Напоминаю, кстати, что промики на 40 на 35% процентов есть, но это неважно, О, я хочу сейчас обновить, во-первых, показать, сколько с этого выпадет, ну, я думаю, вам тоже интересно, обновим, вот, смотрите, было 1400, а, и все сейчас деньги, которые выпадут, мы закинем на изик, я надеюсь, что выпадет норм, <с> и будем смотреть, что по шансам, но смысла, наверное, открывать сейчас реально нет, короче, показываю вам сейчас, как кто не знал, как а, выводятся деньги с ревки на изидропе, ну, именно с промиков, обновить статистику на всем, Мы сейчас просто ждем, вот, а, был косарь, покажу вам как раз, сколько с ревки на изике тоже идет, все это дело заберем, потому что, ну, ну, я, я знаю, что многим это интересно <смех> Можно даже какую рубрику называть Завывел деньги с рефералки изи -дропа". Вот, Ну, то я, в общем, тут 50 тысяч уже заработал Но каждый ролик я вообще давно не закидываю на язык. В общем, смотрите, 1400 было Обновляем стати статистику, сейчас ждем И посмотрим, как дальше будет падать Но вот я почему-то уверен, что выпадать не будет Пожалуйста, не говните ролик Ну, блин, ну мне выпала за 79 я не хочу на Изике продавать а, Сейчас выведем после того, как откроем на уже реф баланс. Так, короче, все обновилось Но получилось по факту немного Здесь, на самом деле, рублей, по 400 упало запросил вывод сейчас ждем и закидываем все на изик промики он мне выдал ребят эти промики может не использовать ни одноразово вот на косарь уже сейчас по соточке еще закину и э, пойдем открывать в общем получилось 1800 рублей сейчас предлагаю на кей сахара зайти блин мне на самом деле очень стрёмно, что видос получился действительно не такой как хотелось бы именно про по хронометражу но все же это без депа то есть нам выпало 80 тысяч рублей ну даже если смотреть на байвике было 1000 рублей изначально понятно что что потом уже 10 когда бах выпал но тем не менее всего 80к без депа ролик 100 процентов будет на канале короткий не короткий но блин ребят топ пользователи меня уже занесли да да прекрасно за день э, за неделю за месяц за месяц кстати не попал блин ну вот вообще ни разу не попал за месяц я только на 14 месте за полгода ну тут уже по полмиллиона дроп а за все время ну тоже по полмиллион дроп но я думаю нам до этого еще как до луны пешком но 80к выпало и, и и прекрасно так а сейчас мы эту эмку попробуем вывести. Ребят, всем спасибо, кто писал по поводу того, что если не ликвид, поменяй на CS Money. И это действительно логично, но 80к уже все-таки мы заберем. Это действительно, наверное, самый дорогой дроп, который когда-либо... А, ну окей, да, вот ящик Мандоры падал, но там деп был, по-моему, 200-200 тысяч рублей. То есть я каждый день закидывал, еще и фрикейсы открывал, но мне почему-то все равно кажется, что ящик Мандоры тогда под 70 тысяч стоили, а вот, это, вот эта эмка, она самая дорогая. Причем мне еще интересно сейчас цена в Стиме, которая будет. Но это, бля, ну это жестко, пацаны. Реально, ролик очень жесткий. Сейчас ждем, пока придет эмка. Ребят... МК. Поношена. Я не знаю, мы посмотрим, сколько она стоит сейчас сначала, а потом ее примем. В общем, я сейчас в сомнениях, потому что продажи этой самый высокий прайс, который был даже за все время, 77 тысяч. И то это было 12 июля. Последнее время самая максимальная продажа была же за 67 тысяч, когда на изике эта эмка стоит 79. Мы попробуем сейчас ее заменить, потому что в стиме все-таки цена другая, действительно. Но опять же... Продают самый низ за 108 тысяч, но начальная цена на покупку 60 и продажи выше 70, продаж не было. Поэтому, если возможно ее заменить, я думаю, мы ее заменим. В общем, ребят, я сейчас еще раз запросил трейд и пришла уже другая мка без неймтега, без наклеек. Я ее не хочу принимать. Я посмотрел продажи, она стоит дешевле на 10 тысяч чем по изику, поэтому будем ждать, возможно подождем 24 часа и потом запросим вывод на изи и уже будем менять скин, потому что ну эту эмку выводить за такую сумму я не хочу по изику 79 тысяч, а по факту 60 тысяч в стиме, даже 67 если смотреть по последним покупкам. Поэтому, честно, не знаю. Сейчас буду думать еще, посмотрю. В общем, подумал, короче, забираем МКУ. Эм Ладно, уже, уже забираем. Я надеюсь, что это не зря. Пишите в комментарии ваше мнение. По итогу в стиме она стоит, ну, 134, это прайс по стиму, потому что продают ее сейчас от 134 тысяч. Честно, эмоции как-то, блин, поначалу они были, а сейчас уже, ну, не знаю, потому что я подрастроился, когда увидел цену на эту эмку, но, надеюсь, не зря, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, плюс, может быть, она и подорожает, ибо операция закончилась, то есть за звезды выбить ее уже нереально, а только скрафтить, насколько я понимаю, но, по крайней мере, по стиму найти от торговой площадки от 134 тысяч рублей, поэтому, надеюсь, что я все сделал правильно. До этого, кстати, выводили нож еще с Изика вот за 22 тысячи перемка. Ну, спасибо Изику за возможность записать контент. А, ребят, скоро будет прокачка. Ссылочка на NFT коллекцию в описании. Не переживайте, кто не купит или не успеет купить или не хватит этих nft на всех. После этой прокачки будет также прокачка для абсолютно всех рандомных комментаторов, для всех подписчиков. Вот, поэтому это был человек, надеюсь, понравилось. Без депозита мы вывели. Ну, смотрим по стиму 134 тысячи рублей.